Привет, друзья! Сегодня я хочу показать вам очень интересную информацию, которую я получила вчера, зайдя на сайт Киевского районного суда города Симферополя. Вот. Вы такого, конечно, вы на него часто не ходите. Я надеюсь, что вообще туда не ходите. Не потому, что вам, вы чего-то там боитесь а просто потому, что у вас не хватает времени и внимательности изучить тщательно материалы данного сайта. Основания на жал... на подать, жал... Подать, жал... подать жалобу на работу этого сайта я нашла вполне весомые. Вот. А сегодня я хочу показать вам то, что я вчера увидела. Поскольку получила известие, что наша мировая судья Таросенко Татьяна Сергеевна была уволена. Но у меня не было доказательств где-то с полгода. Я ждала, пока изменится информация на сайте. И вот, наконец, она изменилась, и я вам сейчас это хочу показать. Тем, кто не знает, что происходило, я поясню кратко. Данная судья. Татьяна Сергеевна, желаем ей долгого здоровья и здравствования, многократно нарушила э, всевозможные законы Российской Федерации. То, есть то, что она вытворяла в своих решениях, этот отдельный том, я не знаю, сколько может часов занимать история, э, не суть, не будем об этом и вот я последние полгода просто не, не видела от нее известий и никак не могла понять, что происходит, почему тишина, почему нет шестого решения суда, в, в наше отсутствие седьмого, восьмого, что случилось, куда пропала, живая или нет. И вот я все-таки зашла и посмотрела и убедилась. Давайте-ка сходим сейчас все вместе <coughs> и посмотрим, что там происходит. Вот он сайт, я его нашла. Значит, электронная пост без листов, нам не интересно. Нам интересно вот раздел о суде. Вы тоже можете сходить, сами посмотреть. Самостоятельно, не надо меня искать. Вот здание суда. Здание суда было построено еще при Советском Союзе. Год постройки. Ладно, нас это не интересует. Я точно не скажу, какой год постройки. Здесь я его не вижу. Хотя мы можем открыть картинку в новой вкладке и внимательно рассмотреть вместе с вами, <coughs> увеличивая эту картинку. Сейчас мы это и сделаем. Так, как это сделать? Картинка будет увеличиваться или не будет увеличиваться? Картинка не хочет увеличиваться. 1923 или я ошибаюсь ну впрочем неважно в любом случае при советском союзе этот сайт этот этот это здание было уже построено передаточных записей и я не нашла в когда ладно это мы сделаем отдельный ролик по этому зданию сейчас нас это не интересует нас интересует состав суда. Вот это очень важная информация. Сейчас мы сюда сходим посмотреть. Значит, состав суда. Вот. Фио и должность под номером один идет в РИО председателя суда Ткуренко Антон Сергеевич, который назначен. Основание наделения полномочиями по указу президента Российской Федерации от 4.07.2015 на шестилетний срок полномочий. Шестилетний срок полномочий у нас заканчивается 15 плюс 6, 21. Заканчивается в 4 июля всего года. Вот. То есть, Антон Сергеевич, мы обязательно зайдем, проверим через два месяца, как у вас о продлении ваших полномочий, потому что он у вас заканчивается. Напоминаем вам об этом. Идем дальше. Долгополов Андрей Николаевич. Многие лета и здравия вам. Бывший э, председатель суда в течение лет 30, порядком. Не суть, очень долго. Он еще был при Украине. Так вот, указом президента Российской Федерации, уважаемый Андрей Николаевич, от 19-12-2014 года на шестилетний срок полномочий у вас закончен. Сегодня у нас 29 апреля 2021 года, а 14 плюс 6 – это получается 2020 год. То есть в декабре 2020 года у вас... Истек шестилетний срок полномочий быть судьей вообще, не то, что председателем, а вообще быть судьей. Поэтому вот напрасно вы здесь нам публикуете подроб... данные подробности. <coughs> вот, Диденко, Денис Александрович, та же самая история, шестилетний срок полномочий закончен. Вы не можете быть судьей. Далее, охота Янина Валерьевна, 14-й год, шестилетний срок, закончен. Интересно, правда? Ну хорошо, ладно, бог с ними. Вы помните, да? Кто такой Долгополов Андрей Николаевич, который судьей теперь работает? Идем дальше смотрим. Э -э Пойдемте сходим в фотогалерею. Организационная структура суда. Да, давайте сходим. Организационная структура суда. Кто же у нас тут организовывает это все? Это очень интересно. Для таких дилетантов, как я, это весьма интересно. Значит, э, организационная структура Киевского районного суда города Симферополя, судья Долгопухов Андрей Николаевич. В самом высоту, то есть непонятно, то есть он в суде, и, и что? А, просто написаны должности. В РИО председателя суда, где-то все внизу, в, в, там, в самом низу, там, вот, да, А на первом месте идет судья Долгополов Андрей Николаевич. То есть как бы с должности председателя суда его и не снимали, он все равно главенствует во всем. Это очень интересно. Хорошо, я вам сейчас это докажу. Смотрите, фотогалерея. Фотогалерея. Идем смотрим, что же там такого. Вот. Оба! Кто председатель Киевского районного суда? Долгополов Андрей Николаевич. Все тот же самый несменный наш Андрей Николаевич. Как же мы рады! А давайте-ка посмотрим отдельно эту фотографию может быть она увеличится захочет вот вот она захотела увеличиться давайте-ка мы ее увеличим андрей николаевич мы очень рады вас видеть вот и очень рады что над вами висит герб российской федерации все увидели все увидели все смотрим хорошо отлично Закроем фотографию и теперь подумаем, что же символизирует этот герб. Так, председатель Киевского районного суда вы или судья без полномочий. Как-то символично, правда? Российская Федерация без э э территории... Ну ладно, это я опять не буду, это все знают, которые, которым это интересно, а тем, которым это не интересно, те не знают. Хорошо, идем вниз. Немножко поржали. Деденко Денис Александрович нас не интересует, у него тоже нет полномочий. Вот милые, хорошие э, люди здесь находятся. Работники суда. Ну ладно, это нам тоже интересно. А давайте вот эту фотографию посмотрим. Открыть картинку в новой вкладке. Сейчас мы откроем ее. Если она захочет увеличиться, то я вам покажу, откуда же торчат козьи морды. А вот они откуда торчат. А вот, а вот. Посмотрите на этот паркет. Сколько ему лет. Скажите. Вот она, козья морда. Паркет не менялся с советских времен. Батарея. Посмотрите, какая батарея. Заставлена новыми красивыми столами, модными штурами. Электропроводка вся еще наружная. Вот они кози морды, где, видите? Милые девочки сидят, работают на новых столах, но в старой, абсолютно не отремонтированной шкуре. Шкура я называю здание суда. Повесили флаг Российской Федерации, а шкура осталась прежняя. То есть, какая? Ну, думайте сами, поскольку меня, меня скоро арестуют за, за эти вещи. Так, хорошо, ладно, закрываем эту фотку. Мы посмотрели, поржали. Идем дальше. Дальше я вам покажу. Кто же у нас мировой судья, участки мировых судей? Вот посмотрим, посмотрите. Раньше у нас была Татьяна, вернее, Тарасенко Татьяна Сергеевна. Не Татьяна Сергеевна Тарасенко, а Тарасенко Татьяна Сергеевна. Здравия вам и долгих лет. Мы очень рады, что мы вас больше, я надеюсь, никогда не увидим. Значит, находим наш участок номер 14 вот там и что мы видим оба новиков Владислав романович это красота значит татьяна сергеевна <смех> от нас ушла и ушла <смех> вот ну надеемся завести дружбу с мировым судьей <смех> <смех> в квадратных скобочках новиковым владиславом романовичем и посмотрим на его след... дальнейшую деятельность. Вот так вот. Я вам доказала, что мирового судью заменили. прежнее уволена, <свят> а председатель Долгополов Андрей Николаевич желаю вам здравствовать. <свят> Долг... <свят> Долгие вам лето. Ну и надеемся, что сайт э, Киевского районного суда будет все-таки изменен э, в соответствии с действительностью историческая справка суда забыла я вам показать ведь самое то важное ну как всегда на закусочку историческая справка суда вот она смотрите какая она большая длинная подробная это что-то версия для печати оба вы что-то видите тут что вы тут видите, товарищи? А тут вы не видите ни хрена. А почему? А потому что ничего тут нету. Исторические справки нету. Здание есть, паркет дырявый, батарея ржавая и проводка электрическая от Советского Союза. Но исторической справки суда нет. Вот. Что я вам хочу сказать напоследок? А напоследок я вам хочу сказать одно, что в данном видео вы видите лишь мои домыслы, слышите мои домыслы. Это все, значит, я выдумала. Ничего этого на самом деле нет. И вот стишок я вам хочу зачитать. Так, по памяти из Пушкина о Евгении Онегин.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 Тут остов черный гордый, чопорный гордый, там Карла с хвостиком. И вот полужерабль и полукот. Ну вот кто тут Карла с хвостиком, кто тут полукот? Ну, это вы уже сами догадываетесь. А я вам желаю хорошего дня и прекрасного настроения. И еще победа за нами мы победим обязательно эту систему вранья и безнравственности. Всего доброго, друзья!